Снег фигачит вовсю, собачий хвост тоже не очень рад такой погоде, как и я, да? как жизнь. Все завалило, на снега куча целая и дубак стоит, минус 20. И а -а -а. котята! Как я люблю зиму, а зимой приходится готовить вот в такой вот прекрасной обстановке. О -о -о! Вот такая силища во всю землю, все равно застряла в глубоком таежном лесу. Трактор не он полз-полз и не дополз. Папа. Зима это, это далеко не самое мое любимое время года. Но надо признать, что зима бывает очень красивой. Тут не поспоришь. Возвращение. да, да. мариан как как ты это делаешь а? как это гитара да. ну-ка посвети еще да. на торе чебурашка бурашка да. из гитары можно вечно смотреть на огонь на то как другие работают и в телефон Марин, ты любишь зиму? Ну, она красивая. Какая красивая? Лес красивый. Видимо, Начинается новогодняя суета. Ура! Тихонечко, ей нужно аккуратно. Кто там прыгает? Куда идем мы с пятачком? Большой, большой секрет. Не расскажем мы о нем? А нет, а нет, а нет. Ариш, ну стой. Ты что такая мокрая? Падала сто тысяч раз. Ты под дождь попала, что ли? Нет. Разве дождь зимой бывает? Нет. А где то так намокла? Бывает снежный дождь. Ага. Снег это, это вода. Да ты что? Да. Кто тебе сказал? Кто-кто. Кто? Лена Иванна. Это кто? Учительница. Понятно. Подружка? Нет, учительница. не видно. <свят> <свят> Новый год ⁇ это праздник настолько мощный, бьющий по ностальгии, что просто прям столько воспоминаний нахлынует. Вот эти вот игрушки я вешал на елку. Когда лишь был в твоем возрасте, вот, вот такие вот игрушки, у меня тоже было 7 лет. Я их вешал на елку. А теперь ты их вешаешь на елку. Офигеть! Офигеть! Ну вот так вот, к сожалению, и заканчиваются детские воспоминания. Эх! Все не навсегда. Энергии дают тебе на время. Потом ее придется вернуть Офигеть просто такой буранище Не видно ни черта Ну что берем его на шашлык? Да Давай кроличь. Шашлык Охренеть 200 рублей <р reflection> Доставка детей 200 рублей Сейчас укусят тебя, Арин <рых> oh, Какой красивичный лес а Какой классный пейзаж Жалко, только холодно да ну, вообще просто супер. Но если б не было холодно, то не было бы так красиво. Нам Дед Мороз подарки подарил. Ух ты. А тебе что дали? Ножище. Красивое. Мне не страшно. О, несется мой волкодав. Давай быстрее бегом-бегом-бегом-бегом! Офигеть, сколько солнца! Я даже глаза разлепить не могу! На ветках одни капельки Чувствуется, что весна не за горжами Полцем уже 150-й километр Устали, забудились в самый глубь тайги Видели медведей, жирафов и Красота-то какая! Красота была неимоверная. Вот какая красота. Это прям единственное, что спасает от зимней вот тоски. вот от этой вот, этой, вот этой вот оладушки от моей драгоценной жены. Женушка. Женушка, спасибо тебе большое. жена так где-то? Осталось еще два месяца. Самые-самые тяжеленные для меня. Нет света, нет тепла, ничего нету. Холодно и серо, и кошмар какой-то. Еще два месяца. И все закончится. Снова пришло. Солнышко. Делаем. Почему за рубеж? Захоронили их, такой буквально только 15 секунд запах весной и снова вот такая вот мировина а? ну что за фигня